чем тебе запомнился год студенческой жизни? Может быть, ты выступал на сцене? У тебя были спортивные достижения? Или ты совершил открытие? Расскажи об этом в клипах ВКонтакте. Сними ролик до минуты, выложи с хэштегом «Год в КФУ». И мы поделимся твоим видео в соцсетях Универ ТВ. Победители объявим в пятницу 13 -го. Три человека, набравшие наибольшее количество лайков, получат призы, которые пригодятся начинающему блогеру. Кольцевую лампу, штатив и пауэрбанк. Голосуй за своего фаворита ищи условия конкурса в социальных сетях Универ ТВ. Это наши студенческие годы, и они лучше.